Корал работников или наоборот защищал. Ну, вопрос, пожалуйста. Мы просто не можем в основном, как бы, вы в отделении, не можем сказать, что Скажите, пожалуйста, Матвейчук унижал ли человеческое достоинство в я уже об этом говорила, может, одно слово вы принять. Вы слышали, вы слышали, Вообще, слышали, слышали? Я... Шута, пожалуйста, спокойно, идите. Получается меня как для меня Боже, для я каждый по-своему воспринимает отсутствие. Я уточняю вопрос говорю, Каждый воспринимает как по-своему. Слышали ли вы, чтобы Матвичук унижал человеческое достоинство Ташмагомбитова? Вы пришли к следующему, вам задали вопрос, расскажите, что вам известно. И вы начали рассказывать просто сплошной текст и за вами записывать. Либо как-то по итогам. Уже несколько вопросов задали. Ну, да, вы очень любезны по одному вопросу, пожалуйста, потому что Слышите? И успевают сориентироваться. Я не могу это собраться вообще. Каким образом строился ваш допрос к Обычно вопрос задавал вопрос, и она отвечала, она записывала, она печатала в компьютере. Вопросов много было, прилично было. Я не, не, не помню, то что вопросы В протоколе записывали все дословно с ваших слов? Не помню ну, наверное, да. Ну, потому что. Вы, вам свидетель. Может чисто да, да, да. mm -hmm. свидетель, было записано, все в ваш плохо протокол. Дословно. Дос... Дословно. Отношение Матвичу к коллективу, в частности Кашниковдетовой, могло ли побудить ее к совершению кризиса? Ваша честь это вопрос некорректный, во-первых. Да, перефризируйте вы перегрезаны. Ваша часть не могу перехватить говорить. В связи с этим, что она будет отдады с обложением да. показания свидетелей о этой части, которая давала на стадии предварительного следствия. Ну, я объясняла, что у нас планеты будут отдельно. Поэтому ну, не могу подтвердить. Не можете подтвердить и не можете опровергнуть. Правильно? Ваша честь, у нас защитник сам отвечает на вопросы поставленные. Вопрос. Не можете подтвердить и не можете опровергнуть? Не могу подтвердить. Может подтвердить.